Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. все микрофоны. Каждый может... Высказать, не, не высказал. Сказал. <связать> Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М99, 1.10 ФМ. На нашем веб-сайте radioinvc.com, ну и, конечно же, на нашем YouTube-канале, где уже масса людей подключилась и смотрит, и слушает, и готовы принять участие в наших разговорах. Сегодня, вот я наблюдаю вообще во за этим позвольте мне вас всех представить. Сегодня а -а -а. у нас чуть больше, чем двое. Чуть больше. Спасибо. Игрифялка, Патла. Меня по-прежнему зовут Сергей. Добрый день. Я смотрю вот по этому чату, вот где люди подключаются, есть вот настолько а, активные участники, что уже пора приветствовать, наверное, по именам некоторых. Вот есть такой вот, есть а, Любович Стивен, да? Он, Стив по-моему, из Израиля, да? Нет, по-моему, наш, в Майами, там Маш, а кто же рыбачит здесь, в Майами. Здесь есть один мужчина из Израиля, он всегда... Валевский, Петр Валевский. Вот, Валевский, да, я перепутал. Очень такой активный участник. Может ну в что? следующий раз, чтобы ты понял, что он из Израиля, он должен писать на иврите. Ну, тогда чтобы шалом. Давай-ка вот сначала с чего начнем. Давай. Да, телефон студии, вы знаете, 847-400-5200. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, там. Текущим событиям еще что-то. Вашингтон Компост разгласил внутренний документ о намерениях Сандерса по приходу к власти. Главный тезис. Сандерс собирается править executive orders в приказном порядке, то бишь. Uh -huh. Потому что ситуация критическая, и мы не можем ждать, пока Конгресс разберется. Сюда входит. Отмена политики Трампа по иммиграции, включая немедленное прекращение строительства пограничной стены, отмена лимита на прибытие беженцев и возвращение к программе Обамы по легализации нелегалов. Указание Минюста объявить перемену климата чрезвычайной ситуации и прекратить экспорт нефти, отменить федеральные контракты всем фирмам, которые платят сотрудникам меньше 15 долларов в час, и отменить правила, которые запрещают финансировать организации, которые занимаются абортами. Сандерс настолько ушел влево, что он даже ну, не доверяет своим демократам ну, в Конгрессе. Во-первых, я согласен с ним, что это должно быть все через executive ордер потому что а, Конгресс уже доказал, что последние три года, так как они работали, они просто-напросто не нужны. Поэтому он может это делать сам по себе, если он станет президентом, не дай Господь. У нас есть звонок, давайте попробуем принять. Добрый день, вы в эфире. Упс, перезвоните, пожалуйста. Да, перезвоните. Ну, как вам такая перспективка? И самая сам печаль, ну, то, что этот человек, который сказать, до 40 лет вообще не работал. Осталось туда добавить землю рабочим или землю крестьянам Фабрики фабрике рабочим, рабочим. И все. Да, и мы вернулись Значит, в 2017 год. Э, но то, что этот человек, ну, он как бы очень последователен в своих взглядах, в своих, так сказать, пристрастиях. Человек, который ни одного дня не работал, а потом, когда стал получать чеки, стал получать чеки, Финансируемые налогоплательщиками Естественно. Самое страшное, наверное, другое, что ему 70 чем-то лет, значит, он уже в Конгрессе, э, что он в, в, сенаторе, в Сенате уже 30 чем-то лет, или Конгресс-Сенат, так, это... До этого никто, до до года, до 16 -го года никто о нем вообще не слышал. Это сейчас у нас такая среда в этой стране, что такой человек, как Сендерс вообще может поднять голову и вообще может даже такие бредовые идеи, я их называю бредовые, я понимаю, что некоторые из наших радиослушателей не согласятся, он может их даже преподнести, даже, даже может их... Э, Высказать, высказать. и найти поддержку, и надежды, причем под... масса, да, причем поддержка вот, немало, вот, сколько я, я хотел сказать, вот это самое страшное. Ну, понятно, человек э, пропитан марксизмом, ничего тут не изменишь. Но самое страшное заключается в том, что люди, ну, порой понятно, когда студенты оболваненные, молодые, еще не, не знавшие жизни и, и так далее, поддерживают его. Но есть ведь люди, и в частности тут в соцсетях я знаю некоторых, а, там одна молодая женщина, Маша Си, которая, в принципе, закончила колледж, которая mm -hmm. имеет семью, ребенка, вроде уже и плачет... И довольно сосную работу, если я помню, по FaceTime. Да, работа. Фейсбук, работа приличная, и которая на кухне скулит о том, что налоги высоки. И при этом она с гордостью заявляет, что она голосует за Сендерса. Послушайте, но ну если вам так хочется вот... вот ну есть же Венесуэла на сегодня, Куба, я не знаю, Южная Северная, Северная Корея. Корея. Ну они же, вот эти вот люди, которые этим пропитаны, вот наши вот э, мы с олешкой знаем одну девочку, с, очень замечательной девочки замечательной семьи. Она тоже за Сендерсо, она была за Сендерсом на прошлых выборах тоже. Так их так пропитывают всем этим, что они считают, что социализм тот, что хочет принести Сендерс. — Это совсем другой социализм, чем то, что да. было раньше. Да, да, да. Не понимая, что раньше все социализмы начинались точно того же, включая, кстати, нацистов, да. фашистов, э, ну, Советский Союз, Куба. Сергей, ты абсолютно прав, примеров. Молни... Очень много Но Еще можно понять тех, кто не жил при социализме да. И не знает всех в кавычках прелести да, Но согласен. те, которые приехали сюда И к сожалению, сегодня уже увидишь Что это далеко не единицы А довольно много тех, которые тут Приехали не детьми малыми А, а да, именно да, да, взрослые люди да... Прекрасно мы знаем некоторых звонящих э, сюда, которые показывают свое лицо. И у нас здесь звонок, да? Давайте примем. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. На мой взгляд, страшно то, что из двух а, основных партий а, Соединенных Штатов, одна является антидемократической, антиамериканской, антисемитской и так далее. Потому что, что Сандерс, что Уоррен, что Байден, это все из одной и той же шайки, одна и та же идеология. Опять же, антиамериканская, антидемократическая и так далее. Поэтому что его обсуждать, что других, когда говорят, что ну какая разница между республиканцами и демократами. Огромная разница, разные совершенно идеологии, только либо тупой, либо человек, который э, хочет как бы быть спасибо. и правым и левым одновременно спасибо, для Мария. того, чтобы получать бабки. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо, Мария. Вы знаете. С, э... Я не совсем согласен то, что Мария сейчас сказала. И, с, и, и Байден, и Уоррен, они были раньше либеральными сенаторами. Да. Они были либеральными политиками. Они никогда не заходили так влево, пока вот такой вот как Сендерс не, не появился. И они увидели, что люди за ним такие идут, и они пошли лев, влево. Я в Америке 70, 79 года. Я тоже слушал много разных чиновников, разных конгрессменов и сенаторов, и я до сих пор помню, в 15 лет, когда более-менее уже английский стал нормальным, я начал читать газеты и начал смотреть, я думаю, это же то же самое они хотят, то же, о чем говорили в Советском Союзе, зачем это надо? Так не было 15 но да, сейчас они просто-напросто пошли на Ты много Ну просто времени. раньше повзрослел. Повзрослел <свят> раньше. Но <свят> Они просто 15... Э, э, э, да, извините. Звонок есть, да. Добрый день, вы в эфире. Да, добрый день. О людях, которые верят Сандерсу. Понимаете, как в Библии записано, главный грех это оказали. И вот люди, которые хотят, но не могут. Но не могут, но хотят. Вот они ждут вот такого мессию. Александр, который им все обещает отобрать у богатых и отдать им. Вот и все. Человеческая порода менялась за, бог знает, сколько лет. И она, по-моему, меняться не собирается. Поэтому, когда вот идут все обсуждения, та группа, левые, правые, фашисты, коммунисты, люди, люди, человеческая порода, под каким бы флагом они не шли, они остаются вот такими вот людьми которые будут решать и принимать решения согласно своей, как говорят в Америке, персоналии. Спасибо. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, это я, да, Сережа? Да, да, вы. Да, да. Вот, окей. Давай вернемся, немножко к пичменту, С Сандером все ясно. Он по-французски говорит, это значит, ему хана так или иначе. Ну, с кем он будет бороться? С Трампом это смешно даже. А мне другой сильно волнует вот импичмент продолжают, хотят начать опять голосовать. непонятно. Четыре человека, несчастных, четыре республиканцы э, и сената, что они узнают? Что они могут сделать? И они же прекрасно знают, что 67 голосов демократы не наберут. Для чего они это делают? Может, вы мне объясните? Но ну, один отказался. Если он отказался, вот сейчас голосовать. Если он отказался, значит, Три в поле не воин, а они, а они вылетают. Все. Значит, будет 51 год. И спрашивается, что они хотят узнать, и какие голоса, и что какие свидетели, что Окей, они давайте попробуем не порассуждать. Так, Спасибо. Так это же, это же Они же понимают, что 67 голосом они не наберут. Они все это с самого начала все понимают. Спасибо. Окей, давайте а немножко мы ответим вам. Значит, демократы настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента э, Трампа по вопросу национальной безопасности Джона Болтона. Значит, решение о вызове свидетелей будет приниматься сегодня. И демократам не хватает четырех голосов. Значит, демократы надеялись на то, что четыре человека, это э, Пит, Александр, Рамни, Александр, да, Ламар и Колленс э, и Марковский. да. Значит, э, в четверг Коллинз присоединилась к Рамни, сказав, что она также будет голосовать за вызов свидетелей. Но вчера Ламар сказал, что он не будет голосовать за это. А теперь, когда мы начинаем говорить о рассуждениях, давайте будем говорить так. Даже если вызовут вот этих всех свидетелей, даже если вдруг а, окажется то, что... Не окажется то, а или будет закончено а, вот это вот все расследование и даже если, не даже если, а Сенат все это зарубит на корню, и как говорится победа будет за нами, тем не менее все равно СМИ будут продолжать внушать в мозги людей, что Трамп был импичт, и он был правильно импичт Конгрессом. Ну, естественно, что вот эта шайка э, республиканцев в Сенате, естественно, она зарубила, потому что большинство. Но они будут, вот до прямо вот до этих выборов, они все равно будут продолжать говорить о том, что Трамп был импичт. Так как добавьте. он вчера сказал в Вайве, он говорит guess what i was impeached and i'm here добавим к этому что Нэнси Полоси вчера сказала что он будет что он не будет оправдан никогда потому что республиканцы сенате не не не хотят приводить давай я попробую дословно привести трамп не будет признан невиновным потому что нельзя признать виновным без суда а какой суд без свидетелей и документов ну вот вчера все они вызвали свидетелей, они вызывали свидетели на протяжении месяцев они получили какие-то документы они некоторые документы даже уже засекретили что не выдали в общем это все равно что если просто в суд прийти и после того, как э, оба адвоката сделали свои заключительные э, выступления, после этого э, один из них говорит: да, у меня есть еще свидетели, давайте мы их допросим. Приблизительно <связательно связательно> такая, же, такая же ситуация. Итак, на сегодняшний день Ламар Александр сказал, что он не будет голосовать за продление, за вызов свидетелей. Это сенатор из Теннессии, да. если кто не знает. Последний. Его и, кстати, последний. Кстати, он кстати, больше он не будет перебираться. Да, да mm -hmm. то есть, казалось бы, если человек ничем не рискует и так далее. Я вообще очень, очень, как бы вот тут волновался потому что человек уходит на пенсию угу. и очень легко его купить О, безусловно да. вот я об этом и то, вот есть подумал, то что подумал, делают да. демократы всегда то что да. делали демократы в 2000 каком-то году когда принимали повышение налогов у нас в штате ты помнишь 11 угу. по моему республиканцев в последний час последнего заседания последнего ну, обычно, да. были куплены раскуплены и проголосовали за повышение налогов на следующий э, э, каденцию, а их уже не было да. Так и тут я боялся, как Сорос предложит ему какую-то опять работенку там, или денег отвалит, и он проголосует вместе с демократами. Но этого, к счастью, не, не произошло. Мне интересно, кто из демократов перейдет на сторону закона. Да, и вот когда э, они говорят, почему, почему э, так сказать, боятся республиканцы э, сказать, проявить сознание и проголосовать, чтобы продлить слушание, потому что они боятся последствий. Ну, как бы, Трампа бояться. Так вот, Ламар Александр, ему бояться нечего. Он больше не будет избираться в Сенат. Это прямое подтверждение mm -hmm. лживости и лживых mm -hmm. заявлений коммунистов. Вчера интересная была передача у Хеннити, когда э, Эллен Дешевич у него был в гостях. И э, ну мы... Есть звонок, нет? Есть, да. Да, давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире немножко не по теме, но я хочу поблагодарить вот Сережу. Он после каждой программы вот об Израиле. Он ставит такие песни, там слова, там музыка, там содержание, там голос. Я не знаю, как он это делает. Огромное ему спасибо. Пока. Спасибо. Мы можем принимать уже заявки на песни, Сергей, да? Ну, Давай. Просто спасибо большое. Да. Просто песни, которые они действительно, они завораживают Я не знаю. Я не понимаю ни одного слова на иврите, но понимаешь. — Мы тебе те скажем какие-то, Да. Так по поводу, значит, Дешевица. Он высказался вчера и сказал, что если президент попросил о помощи, вот у Зеленского в частности, если он руководствовался тем, что это будет сделано на благо, на общественное благо, то это не является поводом для импичмента. Ну, сразу же в ответ посыпались на него все шишки. Вот со всех демократов. Еди... Я должен сказать, что в принципе Эллен эм, Дершевич, он вообще эм, вот, либертариен. Он, э, он, ли, он, ли, он, ну, он демократ, да, но кроме того он либертариен. Он значит, либерал. И либерал тоже но он правильный либерал Игорь он не тот это не тот либерал который он, он ушел далеко выбор Против, да. Трампа. Да, против да, Трампа, да он сказал пожизненный такой демократ он, если так следить он говорит, за его что... карьерой если следить вообще за его карьерой, он, он всегда самое интересное я был на него например очень злой потому что он был в команде О.Дж. Симпсона когда когда да. но, но, но в принципе он всегда подвергался и, и кстати всегда подвергался критике, потому что он всегда защищал одни и те же программы, когда это касается Ну он репитуции. даже защищал Анджелу Дэвис, если ты помнишь еще Он защищал Анджелу, Анджелу да. Дэвис И Шеранского он защищал Щаранс... но, кроме того, что он Шеранского защищал маленькая такая да. вещь, он настоял на том, чтобы в, в университете Гарварда был кошерный ресторан Да, значит, но тем не менее, значит, на него обрушились обрушили все шишки, да, вчера и но я про него вот сегодня утром я прочитал про него, вот всю его биографию Довольно интересно И он сказал, что он, да, он действительно Он голосовал против Трампа, он был демократом, но, говорит, в свете последних дней, мои взгляды очень-очень сильно изменились. Кстати, есть звонок, да? Его взгляды не изменились относительно Конституции, Откажется. нет. нет. А относительно партии, куда идет как, партия. Куда идет партия да. А относительно Конституции он всегда придерживался... Конституция, да, но относительно вот действий демократической партии. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы сказали о неожиданном у нас Сандерса. Хотя он был в Тенате, но его было не видно, не слышно. И нечто подобное было 12 лет вот, с Обамой. Вот, и вдруг они оказались на коне, И вот а сейчас они уже, вернее, уже Обама прошел из этот путь, и теперь уже предстоит, не дай бог, как бы, восход в Сан как вот. А вот не кажется ли вам, что вот примерно сто лет там назад э, был создан Советским Союзом соцкомментар, и э, они желали э, как-то воздействовать на, на умы э, людей, которые живут на Западе. И вот э, мне кажется, что вот мое мнение, что вот пришло э, пришел момент, что вот этот процесс достиг своего. Апогея. Цели теперь они уже э, как бы э, крутят с нами, как хотят. Как вы думаете? Поздно. Место быть. быть. Я не думаю, я не уверен в том, что вот этот сам просто так из ничего появляется, такие как Обама. Э, люди же не просто так, их, их воспитывают в школах, в университетах. Все правильно. Это же кто-то ими управляет. Все правильно. Спасибо большое. Да. В связи с этим мне вспоминается интервью бывшего полковника КГБ, КГБ, который рассказывал, ну, я не помню сейчас, как его фамилия, а, не, не буду тратить время, который говорит, на самом деле э, нам совсем не нужно проводить какую-то работу по отношению Она к Она уже последнему. за нас все сделала. Да, Профессура в университетах, mm -hmm. в колледжах они будут делать за нас эту работу ну, так сказать сознавая это или не неосознанно они будет будут делать выполнять нашу работу и буду вас будут воспитывать людей которые будут ненавидеть америку и все американское так извините ну, да, даже вот просто обычный вопрос истории а, в россии кто занимался революцией то что здесь значит, называется средний класс в германии карл маркс он, он не был бедняком и фридрик Сенгельс тоже не был бедняком Откуда они у них это все? было Откуда это все пришло? По этому поводу есть интересная статья. Сейчас подождите, дайте, по-моему, по-моему, по-моему, его зовут доктор Джек Дэвер Минзи вот а, ты между по поводу откуда пришло это, был, это бывший глава департамента образования университета восточного мичигана вот он Но... пишет в этой статье очень интересные вещи может быть мы к этому еще вернемся сейчас перерыв подошло время послушать рекламное объявление возвращаемся в к народную трибуну возвращаемся на народную трибуну телефон в студии по-прежнему 847 4 00 5 -0 -0. значит возвращаясь к балагану который устроили демократы я имею ввиду импичмент на сегодня что происходит сегодня сегодня дебаты по поводу того а приглашать вы Да вызывать дополнительных свидетелей и документы или не вызывать дополнительных свидетелей и документы для того, ну и в конце должно быть голосование по этому поводу. Должно быть 50, 51 сенатор должен проголосовать для того, чтобы принять то или иное решение. На сегодняшний день, как мы знаем, у демократов 47 голосов, у республиканцев 53, 53, 53 голоса. Да. Мы уже точно знаем, что два так называемых республиканца это Мит Рамни и Сьюзан Калланс. Они сказали, что они будут голосовать за то, чтобы пригласить дополнительных свидетелей и затребовать документы. Лиза Марковский из Аляски. Аляска. Да, она пока еще как бы э, не сказала ни слова по этому поводу, и непонятно сказать, там идет или подковерная борьба, или ну, естественно, у нее Маканел оказывает давление, насколько это возможно. Демократы естественно пытаются ее купить. Предлагать что-то, не знаю что. но она обычно идет с Колленс, а Она обычно Они такие две подружки, да, две, две подружки, не, раз, не разли вода. Вот. Значит, что может получиться? Если, допустим, три человека, республиканца мне Сюзан Калландс или Марковский, пойдут вместе с демократами, это значит, будет 50-50. И тогда Супрем-Корт-Джастис Робертс должен будет... Вот тут вопрос. Решение, Больш... да. вот, вот... Большой вопрос, и потому что он всегда не он абсолютно не, а, непредсказуем. Ну, мы, мы помним, были такие как бы, мысли по поводу, того, по поводу его решения по Обама-Кер, что демократы его держат за, за причинное место. Uh -huh, да. Потому что он уже так выкрутился в такой преотсок чтобы да. признать законным конституционным образом... Надо, к... надо сказать, что в Сенате, так как, там, так как у нас 100 сенаторов, президент Сената это вице-президент Соединенных, Штат, э, вице Соединенных Штатов. Что но да. в данном случае он не имеет права голосовать, да. потому что дело идет о его об администрации. Об администрации. Да, об... да. Поэтому, с одной стороны, мы не знаем, какую сторону займет джастис роберт но с другой стороны... Я не думаю, что ему хочется вписываться в политические баталии, потому что он все время пытался представить Верховный суд над политикой. Он как бы создавал образ Верховного суда, который вне политики. Сережа, но тем не менее, он вчера заблокировал... Э, а, да, вопрос да. Рэнда Пола. Рэнда да. Пола, и, ш, чтобы осветить имя, э, так сказать, э, Свистуна. Это интересно. Свистуна. Ну, да. если детали вот по этому поводу, потому что тоже довольно широко обсуждалось... А, причем рэнд пол сформулировал свой вопрос таким образом там ст, э, стафер э, шифа миска если я не ошибаюсь встречался uh -huh. с, с сипарелой и о чем и когда и так далее он не говорил что он висел и никто не знает, кто их. официально никто официально не знает, никто официально не не знает. нет, они официально, но уже... они все его так, да. так защищают, ага. чтобы не, не дай бог не, не, и шеф и в данном случае значит получается тоже идиотская игра в моем понятии, так после того, как весь этот цирк закончится, кто-то же все равно в прессу выстрелит его имя. Ну Рано на самом деле поздно, мы да. все уже это знаем, уже некоторые. Но интересно было слушать, ну, да. называли интересно было слушать, когда допрашивали Винмана. И как шиф буквально wow. буквально он взорвался и секунду-секунду говорит, говорит, вы можете не да, не отвечать, да, не отвечать. и вот этот выдман как пластинку поставил говорит вот. мне мне сказали не отвечай мне сказали не отвечать. Вот. <с> шиф клянется божиться что, что он, он не духом не знает кто Вислдор door из мне нравится я когда шиф... что я роберт который тоже ну по Шифом понятно, он знает, да. он с ним беседовал, он его на, науськивал и так далее. Не как так нагло врать, а, слушай. Но он вообще но, но судья Роберт он... в данном случае выглядит совершенно нелепо, человек, который не знает, Абсолютно. что происходит, да. который не знает, что там как. Не там. должен знать, не, дол... да, да, не должен знать. Якобы. И вдруг он блокирует вопрос в котором не звучит слово whistleblower. Да, там, значит, значит, две -то не то. там называются две фамилии. Одна фамилия Стафера Шифа, другая фамилия какого-то там а, сиаэйщика. И вдруг он блокирует этот вопрос. Человек, который не знает, о чем идет речь, ну, как, как бы, бы, не знает, о чем, о ком идет речь и так далее, блокирует. То есть вот, вот этот момент, конечно, мне, мерзкий абсолютно. Мне нравится, когда Шиф, он, э, вот артист, как он говорил, How dare you? Ну, так. С таким, с таким сразу ну, я шоу. увидел вот эту вот ну, сумасшедшую, чесу, я <laughs> увидел, <laughs> да, вот эту сумасшедшую Грету у себя перед глазах. How dare you? И я думаю, ну сейчас заплачь еще, ну, вот заплачь. Абсолютно, абсолютно. То есть артист а, в, в отличие от него Филбин, а, помощник а, советник да. президента. Ага монотонным, скучным, сдержанным голос. по полочкам раскладывает человек энциклопедических знаний, помнит столько всякого, и что его отличало еще от менеджеров так называемых Да-да-да, добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Слушайте, Сережа, я Я только что буквально показали по телевизору, что это морковка или морковская, как она тоже отказалась. Значит, у них осталось два. Ну все, тогда проехали. То есть, спасибо. А если вы это знаете? Спасибо. Нет, Марковская, она... Да, это было известно, что отказалась. Нет, Марковская не была известна. Подожди, было известно... Нет, нет, нет, нет. Два человека, получается 49 на 51. Спасибо большое. Я не знаю, если вы говорите то, что вы говорите, правда, это значит, что бай-бай импичмент, бай-бай новые свидетели. И это значит, что разум взял верх над а, вот над безумием над леворадикальным безумием абсолютно потому что ну давайте предположим ну на минуточку просто я перепутал с этой с Колинс с oh. да, да то есть у них вся надежда последняя надежда была на Четровну да. потому что тогда как мы сейчас рассуждали было бы 50 на 50 и тогда непонятно куда кривая выведет но поскольку, если это правда, я не знаю, я еще не видел Да, да вот а, Игорь в USA Today нашел Вот USA Today написала, что да. Марковский, Марковский, да, отказался сказала, сказала нет, чтобы голосовать На том, чтобы, чтобы вызвать эм, Свидетелей на, эм, на, Трампа, слушай. на слушай да. Не да. Трампа Значит, она все. Значит, э, все. Ленька Могилевский Ты уже три года ждешь импичмента И похоже, пролетаешь Ты с халявой Он мне еще три года назад написал как, как только Трампа избрали, три года назад, ну, если вы помните, три года назад, когда в день инаугурации Трампа, а, спасибо дяде Соросу, он там кучу бабок влил, и, оголтел... и, куча, и куча бабок вы, вылетела на оголтелые толпы недоумков вышли на улицу, потом они одевали шапочки. вагину на голову, на голову, розовые шапочки, и, и орали об импичменте. И Ленька мне Могилевский написал, а ты готов к импичмент паре? того что ну, слушайте в конце концов они все правы трамп действительно сойдет с поста в 2025 году 2025, И да. это будет э, довольно большая проблема теперь в другом для нас для те для консервативных кто займет его место как сын вот ты знаешь я бы не хотел чтобы его дочь стала президентом ну дочь не дочь я бы я я вижу никихайли я бы не хотел вот Хейли я хотел бы никихайли да так вот Значит, что на минуточку представить, если бы а, Марковский согласился, проголосовал вместе с, с, с коммунистами, да. вместе с коммуняками, и начал, началась бы процедура вызова дополнительных свидетелей. Но пришел бы Болтон, который... Непонятно, что... Ну, ты видел Болтона, который давал а, интервью да. и сказал, да. что звонок был великолепный, добрый, радушный, очень приятный и так далее. И тут бы Болтон стал давать показания, а, а, а, а республиканец, ну, там, кто-нибудь да. бы вышел, от да, да. а, Джей Секола и... Клип показал этот. Да, ну да. то есть э это бред. Не, ну в принципе это было бы интересно, это потому было что бы тогда инди... бы республиканцы могли вызвать своих свидетелей. Проблема в том, что вы следующие два-три месяца. Но они, но они же, года, они да. же демократы, ну понимаешь, они же говорят, нет единственный relevant свидетель да. это бог Ну может быть еще Джан Келли, который сказал, да, что, так, что если конечно. Болтон так сказал, то он говорит правду. И об этом Шумер сказал, что ну может нет не Шумер а медлер что да, может быть, Келли нужно тоже вызвать, чтобы ага. Келли подтвердил слова Болтона, а потом кто-нибудь еще, кто подтвердит слова Келли, кто-нибудь еще, кто подтвердит того кого-нибудь еще. То есть, на самом деле, к этому и сводилось, ну, как бы там три единая задача. Во-первых, продлить это как можно больше потому что проститутки и средств массовой информации они уже их называют представителями второй древнейшей профессии да, а я абсолютно уверен что подавляющее большинство из них на самом деле являются представителями первой древнейшей профессии Но ну, во всяком случае они себя так ведут а вот, вот это меги а, а, а, из нью-йорк меги хамин хамин меги у меня сразу Хамбенберт, это вот фишфайдер. Мэгги, Мэгги, Мэгги на CNN. меги Хуберман. Мэгги Хуберман. Оказывается, она выступала в роли нормального, такого демократического оперативника. И когда надо вовремя спустить материал, они сразу рассчитывали на нее. Она сейчас напишет эту статейку. Ну вот. То есть, это позволило бы демократам продолжать дерьмо бросать дерьмо на вентилятор в течение еще неограниченного периода времени. А, с, в, в глупой, в безумной надежде каким-то образом понизить рейтинги Трампа. Мы видим, что на фоне этого импичмента рейтинги Сиди Трампа дерьмо. растут вверх. И, собственно, и понятно, почему. Потому что у человека есть реальные достижения. Несмотря на то, что на протяжении трех лет демократы, просто так сказать все свои усилия вместе с прессой вместе со всеми этими проститутками все их усилия были направлены на то чтобы так сказать помешать ему что-либо сделать И так... Он добивается колоссальных успехов, довольно успешный президент, ну, неважно, как вы к нему относитесь. Так поэтому, поэтому в принципе, наверное, вся эта заваруха дошла именно до именно такого момента, потому что, да, есть к Трампу к чему придраться. Абсолютно. Так, но, но, Трамп... но, но, но, никак, но они не могут говорить про экономику, например, потому но... что все, что он делает, получается каким-то образом... Правильно. Но Трамп сказал, что он не говорил Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием деятельности демократов, в том числе Байдена. И на самом деле он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если... А, об этом сказал джон болтон это только для того чтобы продать книгу Книга? с да. учетом сказанного стенограммы звонков трампа зеленским это все необходимое подтверждение кроме того что президент зеленский и министр иностранных дел украины заявили что давления никакого не было причем заявляли это не один раз но с другой стороны с другой стороны опять-таки вернемся просто к вызову свидетелей было бы красиво если бы республиканцы и воспользовались бы своим правом вызвать, вызвать но, а, свидетелей и вызвали бы шифа вызвали бы естественно вызвали бы симолу, Байдена, симолу, и отца, Байдена и отца, отца и сына, сына. Так, это было бы интереснее. как что дальше но, но, но, но, но для меня другой момент который не непонятен вы говорите президент использовал свою позицию для квит кво, кво -про, для, про кво для того чтобы обменять свое на чужое у нас есть интервью с джо байденом где он просто напросто в наглую слепую говорит я обменял Деньги, миллиард, да, долларов, миллиард да. долларов на то, чтобы они уволили Шокина, э, э, генерального Шокина, прокурора, который, который Ген расследовал, френи, который да. расследовал Куда дальше идти? А, слушай, очень Нет. забавный момент по поводу использования а, материалов или там информации, предоставленной рубеж иностранным правительством или какими-то иностранными агентами. Хаким, а, как его из Нью-Йорка, Хаким, Хаким Джефферс, Хаким Джефферс. Хаким. Ну, неважно. Да. Прозвучала совершенно идиотская фраза, когда Джей Секулов говорил о том, что вот, подождите секундочку, минуточку, Хиллари Клинтон, Демократический комитет купили по сути наняли по сути дела а, иностранного шпиона угу. там этого кристофила который да. воспользовался услугами своих бывших counterparts скорее всего из россии и даже Нью-Йорк Пост, о new york times а, а, писал о том что скорее всего это была дезинформация которую а, русские спецслужбы проталкивали в америку вот она вошла в этот как вчера и он говорит ну это другое дело это купили материал вечера вообще такой человек который не мог он не может правильно играть если шиф еще может играть этот не умеет то есть это звучало примерно так если вы получаете информацию бесплатно из-за границы то это нелегально. Это, да, это нелегально. А если Конечно. вы купили эту Тогда информацию, хорошо. Ну, я еще маленькую сносочку должен сделать. Если вы купили эту информацию, если вы демократ, да, да, да. то в этом случае Мне все допустимо. Раз, как, как вчера сказал Дэшевич, что ну, не надо быть гением, чтобы понять вообще, для чего взяли Хантера Байдена э, в борт директоров этой компании, которая вообще не имеет никакого понятия об этой компании, никакого опыта работы. Никакого и получа... языка. Да, и получает за это 85 тысяч долларов в месяц. Ну, не знаю, там была цифра 50, 50, 50. Он, 50 до 80, 50. он Да, он вчера сказал 85, да. Так 50. что тут не надо действительно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, для чего это было сделано. Давайте, Давайте. Дадим Давайте. Слово добрый день, вы в эфире. Добрый день, спасибо, ребята, за такие хорошие комментарии. А у меня есть один вопрос. А вот уже а, скоро будет четыре года, ну три с половиной года, когда нашему законно избранному президенту не дают работать, так как он должен работать. его держат за руки, за ноги, за все места, как только можно. Скажите, пожалуйста, есть в конституции? Ну в принципе я где-то читала, что в конституции есть такой закон, что если а, ему не давали возможности работать, то на законных основаниях ему Нет, продлевают срок а, его президентского а, времени правления. На тот срок, который ему вот... Э, так этого, этого, нет, этого не нет, было. Это, это не, гуляет, это, это гуляет да, но это не закон. И кроме того, что... Это не закон, а, да. а демократы не делают ничего противозаконного. Они борются за то, чтобы э, национальная безопасность не страдала. Чтобы граждане не страдали. Они все это делают... Во благо народа и во благо Америки, так как они говорят. И почему... Подождите, пожалуйста, но ведь больше, почему они считают, что это так должно быть, если большая половина населения считает по-другому? Потому том, что, что они в Конгрессе. Да, они у власти. И это позволяет им делать те вещи, которые, к сожалению, не можем сделать мы. Но двадцатая поправка Конституции на самом деле говорит только о том, что президент может быть избран и быть править страной не больше чем 10 лет. Два года, как вице-президент да. после смерти президента до него, и 8 угу. лет, как президент Соединенных Штатов. То есть, вот эта информация, это просто фейковая, да? Да, да, да, это да. неправда. К сожалению. Да. Да, За всего сожалению. доброго. К Спасибо, Спасибо за ваш закон. Пожалуйста. Пожалуйста, до Добрый день, пожалуйста. В я хочу поделиться своими впечатлениями. Я четыре дня слушал Сенатов. Вы знаете, на что я обратил внимание? Демократы все время ссылаются на такие фразы. Отцы основатели, американский народ должен знать. А вот когда говорят республиканцы, они говорят совсем другие фразы. Закон говорит это. Конституция говорит вот это. Вы знаете, какая разница? Вот обратите внимание, когда будете слушать. И еще один мой вопрос. Скажите, а американский народ не интересует президент, которого хотят предложить демократы, корруппирован? Это американский народ не интересует корруппирован. Если он не корруппирован не ну, докажите. Что такое он страшное просил? Какое, какую измену, какое преступление он сделал? Он хотел узнать. И, и показать американскому народу, что вам предлагают коррупированного президента. Ну, правильно, это знаем мы с вами, и знают те люди, которые... Разы, я же четыре дня слушал эти дебаты. Потому, никто это не сказал. Потому что, что, спасибо, что вы, американцы вы, слушают средства массовой информации. Вы слышали, как СНН освещает Поэтому, эти по дебаты? Поводу, по этому поводу держивается очень хорошо сказал. А, мало того, что нужно, так сказать, противостоять коррупции и проверять и расследовать и так далее, но если человек баллотируется в президенты, это должно быть просто кратно, потому что мы да. хотим знать угу. от человеке который баллотируется в президенты, больше, то есть он говорит, это big deal, когда Байден был вице-президентом, сделал что-то такое и все, но это еще более большее дело, когда он баллотируется в президенты. К, к сожалению, говорил, к да? сожалению, одному каналу Факс противостоят очень много левых каналов и если вы будете слушать я, я слушаю между прочим и CNN и мы msnbc довольно часто мне просто интересно насколько освещены вот события в сенате в конгрессе какие-то подписания а, трампом например вот соглашение ну, с мексикой в то время когда он да. подпишался соглаш... соглашение и Uh, так сказать факс показывал mm -hmm. uh, yeah. uh, эту церемонию yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. а все остальные нет показывают... yeah. uh -huh. понимаете то есть они делают все возможное чтобы внимание uh, америки народу народа привлечь не к тому что действительно происходит в сенате а к тому что uh, происходит в других местах uh, допустим cnn не будет говорить о том что Байден коррумпирован или что этот Сендерс выжил из ума и предлагает такие вещи. Нет, они будут доносить людям то, что они хотят им доносить, а люди будут слушать. Давайте примем один да. звонок, потому что времени остается. Буквально. Добрый день. Я в догонку хочу да, сказать. Да. Я считал, что Джулиани в своем твиттере говорит, что у него есть документы, ни, даже не свидетели, а документы, да, которые Почему это в Твиттере, а не где в другом месте? Ну, почему? Он об этом говорит. Он не партируется, а подкаст открыл, в подкасте начинает Просто говорить Просто пока еще нет, Значит, не, не пришло времени их опубликовать. Если верить а, а, Линдси Грему, ну насколько возможно ему верить, то после всей этой бойды, как говорят на моей бывшей родине, да. А Линзи Грэм обещает провести тщательное расследование uh -huh. в отношении Хантера Байдена, Джо Байдена yeah, и, это все и вообще семьей Симпсонов. А семейки Бай... Байденов, Симпсонов <laughs> тоже, семейки да? Байденов, поскольку там не только Хантер, Было конечно и... бы хорошо, если бы туда еще включили бы Хиллари Клинтон. А то вообще то, вот, по, между прочим, по поводу СМИ а, сейчас новая тенденция вообще вот. А, людей, новая тенденция в том плане, как люди смотрят и читают новости. Люди не читают до конца. Читают люди читают... Олег, все. все а, да? Друзья ну, мои, хорошо. мы продолжим буквально да, мы через вернемся. несколько минут, поэтому никуда не уходите. И звонки ваши примем, на вопросы ваши ответим. Никуда не уходите. Возвращаемся на трибуну. Телефон студии по-прежнему 847 4005 200. И мы говорили о мотивах. И, так сказать... Я единственное хотел закончить свою да, мысль, что... Новости читает теперь по-другому, читает заголовки. И не читает полностью статью, особенно до конца. Поэтому, когда заголовки, газеты пестрят заголовками Трамп негодяй, Трамп сволочь, его нужно импич, его нужно это, то, конечно же, это все откладывается в голове. А есть ну, звонок, Занки, давайте да. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, движения с.. Вы знаете что? Вас очень плохо слышно. Давайте вы перерываетесь, перезвонить, потому что вещи о которых вы говорите очень интересные, но очень плохо это... слышно. Вы прерываетесь. Перезвоните, пожалуйста. Перезвоните, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Вот сейчас, Алло, сейчас Алло, Алло. Сейчас лучше. Это лучше, да? Да, вот лучше? сейчас появились, да. Хорошо. значит, сюда. движение с востока на запад. Вот в этот социализм, все эти идеалы, которые движутся в этом мире, они явно становятся более и более ощутимы в Америке. Интересная штука, если вы заметили, и это очень занимательно для меня, например, то, что происходит сейчас в, Кон... в Сенате, не в Конгрессе, в Сенате, это просто КВН. Вот этот Масляков, или как его, Роберт, там, он получает записки откуда-то, задает вопросы. Да, да, и да, справа да. и слева две команды соревнуются в остроумии. В... Одна команда Само в остроумии, а другая в идиотизме. В Сам... идиотизме, в самоиронии какой то там, я знаю, веселье, какие-то выпученные глаза, ну, чистая комедия КВН победил в Соединенных Америки. То есть нам осталось еще только выбрать жюри, и все, и да, вы правы. Так, жюри сидит. Вот жюри, вот этот Робертс, там еще пару человек, которые, mm -hmm. это Сенат, он и есть жюри в данном случае, и не решают эти вопросы. И, и одна посторонняя фраза, как бы хотел бы заметить, которую Сергей, Сергей, вы... Блестящий перевели фейк на русский язык. Блестящий, настолько блестящий, это самый точный перевод, который я всегда использую. Какой? Да. Я вам сейчас скажу. А -а -а. Это, вообще надо это, получить права на эту фразу, потому что на, насколько точно она передает перевод на русский язык. Так, не давайте, да -да -да, Сергей, давайте. идей. Я хуньюз. Я, я хуйнюс». Вот это вот, у меня как там, я слышал, вы это сказали, не знаю вы это повторяли много раз или нет, но один раз он услышал сказал, ну дает, ну точно определил. Если вы пришлете двадцать девять девяносто девять в студию, Сережа вам пришлет рубашку с, с именно именно вот этим вот написанием. Там да, футболка. А, Сережа, у нас есть такая рубашка. Ты знаешь, вот я же говорю, не давайте Сергею идей, пожалуйста. Сейчас начнется выпуск футболок. Ну, эти рубашки надо выпускать уже немедленно, причем. Причем на русском языке это писать. Ну, в принципе, Спасибо. если вернуться к тому, с чего вы начали, насчет КВН, -а, то... То происходящее можно назвать и КВН, и цирк, и все что угодно, но только не, не руководство страной. И это длится уже три с половиной года. Есть звонок, да, у нас еще? Спасибо большое. Спасибо большое. Звонок. Я хотел да. просто продолжить. А, Повтори, пожалуйста, мотивах. еще название этих новостей. Как ты сказал? О потенциальных мотивах. Значит, вы знаете, что вот уже 3 числа первые правила. Да. Да. И, кстати, последний опрос общественного мнения показал, что Сандерс на очко опережает, на один пункт опережает Байдена. На очко. Что-то у нас не в то русло пошло. И вот именно это служит одним из поводов, почему демократы хотят затянуть вот этот процесс слушаний. Потому что они отсекают Сандерса и Уоррен. А Байдена пытаются протолкнуть, но ну, на самом и деле, Клобочер. да, и Клобучер отсекает. <свят> на самом деле там как бы две команды, команда Обамы, которая поддерживает Уоррен ну, там, uh -huh, за кулисами, uh -huh. и команда Клинтонов, которая поддерживает Байдена, потому что, ну, они уже срослись, yeah. они уже, так сказать, у них такая шайка твердая, они знают. Как бабки делать, как делить, все знают. И поэтому для э, команды Клинтонов, для истеблишмента, Байден, конечно, предпочтительная фигура. Что? Поэтому я не чтобы был Байден. Но с другой стороны, э, э, значит, кроме того, что вот происходит в Сенате, вот еще что происходит за кулисами. Нагаляются страсти в самый канун голосования на праймарис, демпартии. Началась тяжелая закулисная борьба за то, кто и как будет их проводить и также а, подводить конечные итоги. На днях Хиллари Клинтон в очередной, раз, в очередной телепередаче основательно прошлась по Берни Сендерсу. По ее мнению, Сендерса никто не любит, никто не хочет с ним работать и никто не выиграет от его победы на праймарисе. Клинтон намекнула, что номинация Сандерса будет означать гарантированное переизбрание Дональда Трампа на второй срок. В то же время Демократический национальный комитет стал расставлять видных клинт... клинтонитов, близких, клинтонитов, близких к Хиллари Персон во главе комитетов на предстоящем партийном съезде в июле. В частности, ее экс-глава штаба Джон Подеста, помните? Mm -hmm. Да, конечно. Займется составлением правил проведения съезда и голосования. Сторонники Сандерса видят это как недвусмысленную попытку во второй раз не Украсть. дать им победить на премьерис. Ну, мы помним, что первый раз они украли э, у, у Сандерса победу на премьерис. Угу. Ну правда, они ему отступного дали неплохого, он тут же купил себе домик третий на озере, который в принципе должен будет отдать и сильно молчал по своим идеям. Ну не, это хорошая идея, человек заработал, продает книжки о социализме, о том, как нужно построить социализм, зарабатывает на это миллионы обама говорю. две такие написал вот. а то и три. так что а, так что вот это одна из один из мотивов почему они все это делают и вот мне интересно а, они в очередной раз по позволит себе да. прокатить Сандерса таким образом. Думаю, что тогда да, у, у меня возникает не... другой вопрос. Кто друг кто вместо него? Тогда у меня возникает другой вопрос. Если в первый раз, когда они его кинули, буквально кинули, и он купился... И часть, ну, он просто, слушай, за 30 серебников не ожидал. Не, не фиг <laughs> Якобы. Социал, он же социалист. Ну, ну да. якобы не ожидал, на самом его. деле. же. Так вот, если на прошлых выборах его сторонники, как бы часть осталась дома, а часть пошла, все-таки проголосовала за Трампа, тем самым прокатив Клинтоншу. Вот мне, мне интересно, что будет в этот раз. Но в этот раз, в этот раз я думаю, и... что его не прокатят, он сам по себе уйдет в никуда. Не-не-не, они его прокатят. И но, думаю, я... что... Мало но, того, но не за деньги. Смотри. Сандерс вполне может выиграть Ахай и может выиграть Нью Хэмпшир. Окей. Okay. А Хорошо. дальше идет Невада. Ахай, я не думаю, что он выиграет в этом году. Ну, пока он идет впереди. Пока. Пока. А пока дальше идет него okay, мы, мы, мы, мы склоняемся к тому что это будет байден и Сендерс. Мы, мы отставляем ворон а... no, no, no, no, вовсе нет а ну ворон да может быть но а, есть такой еще мишка блумберг а, Секу... секундочку ты посмотри куда не рекламы плюнь, куда да. ни плюнь везде Ах. И мишка блумберг очень плотно работает а, на супер вторник он как бы сюда даже деньги не тратит на эти дела он идет. Ты посмотри, он четвертый. Он уже об, опередил Бутычичджа. В ну, Ахае Я бы опередил Бутычи Чидча, если бы ни ни ни он Слушай, бы... в какой-то момент был наверху. Был. Сегодня его, его, его по-моему, опередит уже любой. Его, по-моему, сегодня Просто... вообще никто не воспринимает не, не, не, Я сейчас не про Бутычичджа, да, да, да. я сейчас про Мишку Блумберга, который ничего не делал для того, чтобы завладеть сердцами жителей Ахая, но тем не менее он на четвертом месте. Ну, он все свои усилия, это его стратегия и тактика, он об этом, он этого не скрывал, направлены на супер-вторник, где 40% делегатов разыгрывается. И поверь мне, он туда вкладывает колоссальные да, усилия, да, да. Деньги, ко да. колоссальные средства. Деньги у него есть. Как у дурака Фантика. Да. Ну вот. Так вот. Это еще одна майка. Вполне возможно, что Мишка получит какое-то количество, приличное количество делегатов. Я не насколько... вижу его. Неважно, видишь ты или не видишь. Я сейчас рассуждаю, а ты можешь соглашаться да. или нет. Мысль основная заключается в том, что к национальному съезду демократы придут без единого лидера. Там да. придут да. несколько кандидатов. Мы об этом говорим все время. Да. да. И тогда вот эти подесты Простите за выражение. Скажут, надо Блумберга. Будут решать кого, чтобы, кого. И, И тогда прокатят Есть, прокатят есть очень, есть очень такое, ну это скорее теория Заговора. И тут вдруг на сцену выходит мадам. И тут выхожу я восхитительно в белом фраке, да. Мадам, которая недавно заявила о том, что, что она... если бы она да. принимала участие в этих выборах, она бы выиграла. Она бы выиграла у Трампа. Выходит мадам. А ты что думаешь, мадам? А, зря расставляет людей вот в комитеты национального съезда для того но ну, может быть для того чтобы байдену хотя у байдена Линдзи грэм пообещал что он будет проводить тщательное расследование таким образом шансы байдена выиграть а, на генеральных выборах сокращаются ну то есть это, это конечно теория заговора но в принципе да, да, да. я эту версию не отвергаю или они могут выдвинуть вообще кого-то а, послушай а если выйдет ну как вариант, там, Байден, вице-президент, Мишел Обама, Арама. да. Все об этом говорят почему-то в последнее ну, время. Ну, потому что он это сказал. Он сказал, и все в это поверили, да. это, видишь, говорят ну, все. Ну, ну, кстати, насчет Хиллари... Она может помочь, между прочим, ему да. очень. Да, но насчет ну, Хиллари, насчет Хиллари, которые... перейдем назад к новостям. Телси Геббард не может вручить ей повестку да, в суд, потому что ее защищает. Secret Service, за который платят налогоплательщики. Вообще... Удивительно, удивительное, удивительное время. Удивитель, удивительная удивительное даже не время и страны. Удивительно, удивительное время, время живем товарищи. В, в тот момент, что просто эти люди нарушают все и все законы, которые, которые, которые стараются защитить Конституции Соединенных и Штатов. И им это дозволено. Им это дозволено, просто ужас. я Кстати, кстати если мы будем говорить, я извиняюсь, не, на другую тему это о календаре. А, интересно, что пройдет 4 февраля, когда звонок. будет... Э, Есть э, звонок. Звонки, давайте звонок примем. Да, Добрый, давайте день. Добрый день. Добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день. Да. Добрый день. Спасибо за вашу передачу. Можно высказать свое мнение? Да, нужно. По поводу предстоящих выборов? Даже нужно. Да, да спасибо. Значит, смотрите мнение по поводу Блумберга. Блумберг просто купит выборы. Точно так же, как их купил теперьшний губернатор Иллинойса. А то, что он купил, это не мое мнение, это была вчера заметка кстати, от ребенка. Очень левой, скажем так, газет. А дальше, что будет потом? Потом, потом основная задача Демберга, как он сам родился, не стать переизбраться И поэтому, скорее всего, его будет задача сеять Сандерса, потому что для них Сандерс ничуть не лучше Трампа, и в результате э, на э, то есть демократическим кандидатом будет Байден. На кого он возьмет список? Вы, ну, вы, вы исчезли. Ну, вы исчезли. Алло. Так или иначе, мысль, Объезде, мысль, да. мысль понятна. Да, я, да я хотел до того, как э, мы закончим передачу, хотел вот о чем поговорить. Значит, в то время, как средства массовой дезинформации распространяют всякую чушь про президента, удовлетворенность американцев продолжением дел в стране по опросам института вот Гела самого высокого уровня. И вот есть таблица, есть звонок, да? да. А, давайте примем звонок. Добрый день. Добрый день. Да. А, вы знаете, у меня есть твердое убеждение что Сандер совершенно не собирается быть президентом. Он просто хочет сделать то же самое, что он сделал с Хиллари Хер... Клинтон. Он получит приличный отбой и все. Он понимает, что его никто не возьмет, президенты. Никто его не поддержит. Но деньги хорошие, он может заработать. Это, Это точно. Еще одна человек. Я Спасибо. Да, еще Спасибо. на теория, да, значит, звонок, есть такая, еще и звонок, да, добрый день. А, привет, ребята, Кто а это? передача, кто это? а кто это, вовсе. а кто это, представьтесь, пожалуйста, кто это. Скажите, кто ваши Меня родители. мои люди потом. <свят> А, это те же, самые. Со... это подеста? <свят> да, да, да, это вот тот как раз подеста. Ну, я просто, знаете, действительно, классная, у вас там получается классная передача. Я решил немножко поиграть с вами в шахматы. А, вот, давайте проанализируем такую ситуацию. Почему проиграла, проиграла Хиллари? Хиллари проиграла по двум причинам. Во-первых, она плохо провела выборы. Во-вторых, она пришла на выборы с сумасшедшим багажом. Сумасшедшим. И ее Трамп порвал, помните его высказывание? Крукет Хиллари. Да, сестый, конечно. Сестый, Правильно? Да, да. Теперь, смотрите расклад. <схот> Приходит на выборы Джо Байден. У oh. Джо Байдена багаж в 350 раз хуже, чем у Хиллари. Mm. Можно mm. позаперничать сильно. Да. Так, теперь, смотри, э, что получается. Если учесть то, что демократы прекрасно для себя поняли, что они эти выборы проиграли, значит, им... Э, то есть, почему в свое время э, продала э, вопросы э, Хиллари э, Дана Бразил? Почему, помните? Потому что в демократической партии не было денег на выборы. Просто не было денег. А у Бумберга и есть. И, и Хиллари ей пообещала, что она положит туда 145 миллионов, mm -hmm. 145 mm -hmm. всего, но в обмен на то, что она проходит как номинант, mm -hmm. и она контролирует казну демократической партии. Она именно из-за этого бросили под поезд Сендерса. Теперь приходит э, Блумберг и говорит, ребята, я вы готов выложить Миллиард долларов на то, что даже если я не выиграю, я буду продвигать э, ваших э, номинантов на сена на посты в Сенат и в Нижнюю Палату. Я вложу миллиард долларов. Как вы думаете, имея такую хромую утку, как Джо Байден с этим багажом, Имея такую хромую утку, как Джо Сэндерс, а тем более Лайн Уоррен, которую просто Трамп, если он Хиллари порвал, то Уоррен, он просто заставит не то, что плакать, да. он ее заставит по полу ползать, по сцене. Толик, ты, мы, ты, мы, ты мышь твоя... Толик, Ты хочешь сказать, что у Хиллари Клинтон багаж э, стал меньше, чем он был раньше? Нет, я не про это говорю, ребята Вы слушайте, что, что я пытаюсь но, но Все сказать. остальное правильно все Сегодня остальное, демократическая да. партия Понимает, что они по-любому проиграли эти выборы да. им, им нужны бабки Им и нужны были все. деньги им, да. Да. им нужен Сенат А теперь, кто да. может дать да. эти бабки Джо Байден? Блумберг. Нет Блумберг даст вот и все. Да. Сенат. Вот и все. Им нужен Сенат да. Значит, а... Им нужен Сенат, да. им нужен да. сенат. Потому что с президентом okay. они попросили. Спасибо, Толик. И нужен спасибо. нужен Сенат, при том, что, ребята... Толик, вот спасибо даже большое. Александр, этот Ламар Александр, уходя из Сената, освобождается да. одно республиканское место. И таких мест в Сенате, если я не ошибаюсь, по-моему, 13 или что-то в этом роде. Да. Окей. Okay. Вот и все. Не да? нужно проталкивать за, за чьи-то бабки, а иначе, то, если уйдет... Толик, время, уйдет время, стае, время. Толик, спасибо, спасибо большое, ты имя. прав, абсолютно, мы согласны со всем этим, да. да, значит, я хотел закончить свою мысль о том, что э, поищите на интернете, есть таблица, которая показывает сравнительные данные э, 2017 и, вот, и тысяч, 2020 -го года, э, это статистика о том, насколько э, возро возросли э, одобрения э, президента нашего по, буквально по статьям, значит, вот национальная экономика на 22%, а, значит, национальный террорист 18%, но что интересно, а, вот есть один из пунктов, это state of race relations, то есть отношения между, между, между расами, да, и он возрос на 14%, и вот то, что опрашиваем положительно оценивает экономику, это не удивляет, но вот успехи налицо, но вот положительная динамика в расовых отношениях и положение меньшист коренным образом противоречит байкам о а расисте Трампе. И между прочим, что при первом черном президенте ситуация была несколько другой. То есть теперь понятно происхождение всей этой идиотской теории о бинпичменте, когда вы посмотрите вот на все эти таблицы. Добрый день, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Да, добрый Мне день. нравится действительно ваша передача. Мне кажется, она звучала более органично. Называя одну если Мишель Обаму будет называть Машкой, тогда будет еще лучше звучать. Мне кажется, честно говоря, а, а, ну, <laughs> мысль интересная, да? Машка или Мишка? Машка ну, или Мишка, да. Вообще, вообще, Барак Обама, Барак на иврите, это молния, поэтому можем много имен придумать всем. Да, значит, 53% избирателей США считают, что президент Дональд Трамп говорит ä, правду, 40% избирателей полностью доверяют президенту. 57% хотели бы, что президент Трамп предоставил более подробную информацию о его действиях с Украиной и 38% считают, что при предоставленных объяснений достаточно. Так что, в принципе одобрение среди народа вообще с 2005 года находится на самом высоком уровне по сравнению с другими президентами. Я недавно то, прочитал принципе... интересную статистику, то что всем известно, что э, безработица в черном населении э, самая минимальная, с тех пор, как они вообще эту статистику, Стали, не да, да. Так, но самое интересное, что возросло на 400% количество черно, черных бизнесов. Я, я, я прочитал, это, это, это, это довольно серьезно. Но и это не только среди черно, а, черного населения, это и среди испаноязычного тоже. Но я говорю только про черноязычных... Ну, про, про и, и, и, женщин, и женщин тоже гораздо больше работают, чем работали раньше. Популярность Трампа среди афри, афроамериканцев составляет 42%. Да. И вспомните предыдущих кандидатов. При Обаме она была, по-моему, 27%. 13, там Вообще 15, что-то такое. Дональд Трамп перед выборами, он, он просто-напросто говорил напрямую с черными избирателями, сказал, дайте мне шанс. Что ничего... они вам сделали? А они и сказали, нам нечего терять, да, мы дадим тебе шанс. Да. Да. Если при Обаме мы ничего не приобрели, то о чем уже можно спасибо. говорить? Спасибо, друзья. Игорь Фиалко, Олег Патлок, спасибо. И Добрый день всем. До следующей встречи. Да. Все, всем.